Когда вас зовут в достойное место, будут ли вас уговаривать? Согласны, что нет? Когда вас зовут куда-то, где от вас чего-то будут хотеть, и много, и много раз, то понятно, что вас будут уговаривать, опаивать, использовать всякие технологии. Ну, куда только можно к сетевикам не попасть. И попадаешь, и потом они тебя провожают домой, чтобы деньги забрать. Ну, то есть, бывают и такие э, технологии. Да? То есть, поэтому, когда мы продвигаем достойный продукт, ведите себя так, чтобы человек понимал, что он может отказаться, и вы от этого не расстроитесь. Вам сказали нет, и вы говорите, ну, хорошо, и ну, дальше. Но мы можем к этому вопросу вернуться позже. И вот это вот легкость и спокойствие к отказу, она как раз позволяет человеку принять решение на будущее. Дело-то хорошее, человек нормальный. За мной не бегает, значит, бегать и не будет. вот И когда его в другое место позовут, он скорее обратится к вам на зло, даже своим родственникам. И бывают к нам люди, которые. Подписываются, лишь бы не к родственникам, потому что их задолбали, а к нам интересней. И, и, и вот, вот такая бывает частая история. И бывает, чем шумнее, знаете, сетевая компания, вот сейчас же много шумных компаний, да? Если вспомнить, то когда-то когда шумела одна компания, потом шумела другая компания, потом шумела третья компания. Мы очень много можем пропустить шума мимо себя. И вот эти шумные сетевые компании, которые продают людям деньги, доходы, они просто пошумели, отвалились, пошумели, отвалились, пошумели, отвалились. Мы потихонечку как поезд шли, идем, идем, идем, собираем новых клиентов и делаем свое дело. И часть из тех, кто был, ну, отваливается из других компаний, они приходят к нам благодаря нашему достойному поведению понимаете то есть это тоже важный момент потому что люди сначала идут на вот этот шум на вот это на вот эту страстную энергию потому что на дискотеке всегда веселее чем э, в семье с детьми попы мыть там это веселее точно то есть там и, и шампанское, и вино и все подряд и домино и эти блестящие музыки вот это все да а в семье проснулся там мы что-то делать то есть какая-то какой-то какая бытовуха и люди стремятся к, к увеселениям, к вот этим, к, к шоу. А сетевые компании, которые создают много шоу, как правило, эти шоу делаются для того, чтобы как можно больше людей набить в свои ряды. И потом людям шоу надоедает, ну, что на дискотеку ходить все время тяжело, голова болит, ну, постоянно постоянно голова болит, да? Все время попойка, попойка, попойка, попойка. Ну, то есть, вот это возбуждение людям надоедает, и они хотят уйти куда-то, потому что разочарование в людях и так далее. И NSP – это та сетевая компания, которая является собирателем интересных, развитых людей. И поэтому мы с вами можем собирать тех, кто уже ну побывал где-то, кто хочет найти достойный продукт, кто хочет… Найти достойного наставника. И надо таковым быть, кстати. Чувствуете идею? Для чего нужно развивать личность? А, не для того, чтобы там сидеть в позе там, лотоса и смотреть как ну, что-то, что-то как-то, да. А для того, чтобы быть интересным для людей, для того, чтобы они знали, что вы можете им больше помочь, что они могут на вас рассчитывать, что вы через пять лет будете так же общаться с ними, как и сейчас, что, ну, ничего в худшую сторону, в сторону напряжения не поменяется. Потому что бывает так, сетевики такие, такие душки, душки, только попадаешь в команду. Работать, сволочь. Я, я такие ситуации видел. И я был на таких презентациях, мне э, рассказывали про женщину до, ну, как бы про этого лидера, а когда я ее слушал, ну, такой ангелочек. Ну, такая пушистая. Но когда работает, там э, с людьми. Там идет напряжение, давление, и манипуляции, и людей загоняют в долги. Но как бы на этапе презентации все очень красиво. Вот. Давайте, чтобы у нас было полное соответствие до и в процессе. Понимаете? То есть это вообще классно, правда? Когда мы э, вот с человеком познакомились, и ничего не меняется, мы движемся так же. Понятно, что немножко кажется скучновато, да? Согласны? Ну, как-то вот, ну, все время такой же. А на самом деле это и есть э, надежность. Что люди знают, что от него или от нее ожидать. Вот это надежность. И люди ищут надежных... Друзей, собеседников, партнеров, которые, ну, пусть не очень сильно развиваются, но хотя бы не очень сильно деградируют, но они надежные, понимаете? То есть очень важно, чтобы на человека можно было положиться, как на поддержку. Вот, и поэтому NSP – это интересная альтернатива на сегодня для всех людей. Сказать, что это лучшая сетевая компания – можно, есть ли в этом смысл? Нет.